Процесс номер 21. Восстановление естественного состояния здоровья. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда вы не очень хорошо себя чувствуете? Когда вам поставили тревожный диагноз? Когда вы чувствуете боль? Когда хотите стать более сильным и энергичным? Когда в душе поселились смутные опасения, связанные со здоровьем? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс восстановления естественного состояния здоровья будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 10 – неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением и двадцать вторым страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к 22 главе и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Занимайтесь этим процессом, когда лежите где-нибудь в удобном месте. Чем вам будет комфортнее, тем лучше. Выберите для этого время. На весь процесс понадобится минут 15, когда вы уверены, что вам никто не помешает. Затем напишите на листке следующее утверждение и повесьте его там, откуда будет удобно читать. После того, как уляжетесь, медленно прочтите все, что написано. «Для моего тела, естественно, быть здоровым. Даже когда я не знаю, что нужно делать для поправки здоровья, мое тело знает и делает это само. У меня триллионы клеток, и у каждой из них свое индивидуальное сознание». Клетки моего тела знают, как им достичь идеального личного равновесия. Когда я заболел, я не знал того, что знаю сейчас. Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, со мной бы никогда не произошло бы ничего подобного. Мне совершенно ни к чему знать причины, приведшие меня к болезни. Мне не нужно никому объяснять, как это произошло и почему я заболел. Я должен только осторожно и постепенно позволить болезни уйти. Неважно, что это случилось, ведь все начинает изменяться уже сейчас. Естественно, что моему телу потребуется некоторое время на приведение себя в соответствие своими новыми и гармоничными мыслями о благе. Мне некуда спешить». Мое тело знает, что надо делать. Благо ⁇ это мое естественное состояние. Моя внутренняя сущность знает все о моем физическом теле. Клетки моего тела всегда просят о том, что им нужно для полноценного развития, и исходная энергия обязательно отвечает на их запрос. Я в надежных руках. Сейчас я успокоюсь и расслаблюсь, чтобы открыть канал, по которому будут общаться мое тело и мой источник. Моя работа – расслабиться и дышать спокойно и глубоко. Я могу это сделать. Мне легко это сделать. Теперь просто полежите немного, расслабившись, и получайте удовольствие от удобства, с которым вы устроились. Сфокусируйтесь на дыхании. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Ваша главная задача – чувствовать себя максимально комфортно. Вдыхайте воздух так глубоко, как только возможно, но постарайтесь при этом не терять ощущение внутреннего комфорта. Не следует прилагать никаких усилий. Не старайтесь, чтобы что-нибудь произошло. От вас ничего не требуется. Только расслабиться и глубоко дышать. Возможно, вы уже очень скоро почувствуете приятные ощущения в теле. Улыбнитесь, потому что эта исходная энергия отвечает на вибрационный запрос клеток вашего тела. Вы чувствуете, что начинаете исцеляться. Не старайтесь помочь этому процессу или сделать его более интенсивным. Просто расслабьтесь и дышите глубже. Принимайте энергию. Если вы почувствовали боль, когда легли, следуйте тому же процессу. Однако, когда у вас что-то болит, будет лучше, если вы добавите в свой список еще несколько утверждений. Эта боль является свидетельством того, что источник отвечает на запрос моих клеток об энергии. Это болевое ощущение является прекрасным индикатором того, что помощь уже в пути». Я расслабляюсь в ощущении боли, поскольку понимаю, что она свидетельствует об улучшении моего состояния. Теперь, если можете, постарайтесь заснуть. Улыбнитесь себе, зная, что все хорошо. Вдохните, расслабьтесь и верьте. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о нашем физическом теле. Всякий раз, когда вы чувствуете какой-либо дискомфорт, остановитесь и скажите себе. Внутренний дискомфорт, который я ощущаю, есть не что иное, как свидетельство моего сопротивления. Значит, для меня настало время расслабиться и глубоко дышать. Расслабиться и глубоко дышать. Расслабиться и глубоко дышать. Благодаря этому вы можете очень быстро вернуться к прежнему состоянию комфорта. Каждая клетка вашего тела непосредственно связана с созидательной жизненной силой и немедленно реагирует на нее. Когда вы чувствуете радость и счастье, то полностью раскрываетесь и, следовательно, наиболее полно воспринимаете жизненную силу. Когда вы испытываете негативные эмоции, такие как страх, чувство вины, гнев или разочарование, это препятствует свободному движению в вашем организме жизненной силы. Физическая жизнь предполагает наблюдение за протеканием процессов в организме, а также поддержание состояния открытости, насколько это возможно. Ваши клетки знают, что нужно делать, и они постоянно накапливают энергию. Не существует на свете таких условий, которые не поддаются полному преобразованию, как нет картины, которую вы при желании не смогли бы перерисовать. Человечество породило на свет невероятное количество ограничивающих убеждений, таких, например, как неизлечимые болезни или обстоятельства, которые нельзя изменить. Но мы говорим, что все неизлечимо только потому, что вы в это верите. Некоторые люди спрашивают нас, есть ли какие-либо ограничения в способности тела к исцелению, и мы отвечаем, никаких, кроме ваших собственных убеждений. Тогда нам задают вопрос, почему же в таком случае у человека не может вырасти новая рука или нам? а мы говорим, потому что никто из вас не верит, что это возможно. А что, если заболел маленький ребенок? Вопрос, который нам задают довольно часто, звучит так. Но что вы скажете о детях? Откуда берутся больные младенцы? И мы отвечаем на это, что дети еще в утробе матери часто подвергаются воздействию вибраций, которые препятствуют их связи с благом, которое иначе было бы их неотъемлемой частью. Но как только малыш появляется на свет, нужно, несмотря на всю его слабость и беспомощность, постараться пробудить в нем мысли, открывающие доступ к благу. И тогда, после того, как его тело полностью сформируется, оно сможет вернуть себе естественное состояние здоровья. «Для вас естественно быть здоровым. Для вас естественно быть богатым. Для вас естественно быть счастливым. Для вас естественно жить в состоянии ясности и понимания» для вас неестественно чувствовать растерянность, для вас неестественно быть бедным, для вас неестественно быть несчастным. Это неестественно для вашего истинного Я. Но, как нам кажется, для многих людей это стало привычным образом мыслей, которые они успели приобрести за свою физическую жизнь. Когда бы вы ни начали испытывать физический дискомфорт любого рода, эмоциональную или физическую боль, это всегда всегда означает одно и то же. У меня есть желание, которое накапливает энергию, но у меня есть и убеждение, которое не пропускает ее ко мне, и я оказываю сопротивление своему желанию. Если вы хотите избавиться от дискомфорта или боли, то нужно расслабиться и постараться найти ощущение облегчения и освобождения. Нас часто спрашивают, если не существует никакого источника болезни, то тогда откуда на свете столько больных людей? Все дело в том, что люди нашли большое количество оправданий тому, что удерживают себя в вибрационном несоответствии здоровью. Они не позволяют ему войти в свое тело. И поскольку они не впускают в себя собственное благо, его отсутствие приобретает форму какой-либо болезни. И когда это начинает происходить, часто вы, люди, говорите, да, у этой болезни должен быть какой-то источник, в любом случае ей следует дать определение. Назовем ее, например, «рак». Дадим название и другим ужасным вещам, и предположим, что все это каким-то загадочным образом проникло в нашей жизни. Мы утверждаем, что ничто никогда не проникало в вашей жизни. Просто вы, люди… Приобретаете методом проб и ошибок, а также посредством трения друг с другом, такие шаблоны мыслей, которые не впускают в вашу жизнь благо. Если вы не принимаете благо, ваша жизнь начинает постепенно погружаться в темноту, которая находит потом свое проявление в болезнях и депрессии, а также в том, что вы лишаетесь всего, чего желаете». Тогда с течением времени вы начинаете верить, что эта неприглядная реальность имеет некий источник, и вы начинаете вырабатывать стратегию, чтобы защитить себя от источника зла, которого на самом деле никогда не существовало. Если вам поставили неутешительный диагноз если вам поставят какой-нибудь неприятный диагноз, то ваша реакция будет, скорее всего, следующей. «О, Господи, как же могло со мной такое случиться?» И мы говорим, что не стоит искать этому причину. К болезни приводит не что иное, как ваш образ мыслей. Вы можете выбирать как позитивные, так и негативные мысли, но уже давно привыкли только к негативным. Таким образом, вы каждый день получаете свою законную дозу сопротивления, которая не дает вам возможности соединиться с источником. И это все. Не позволяйте себе пугаться и не теряйте присутствие духа, что бы ни случилось. Любая болезнь – это не более чем побочный продукт энергии который лишь в еще большей степени помогает осознать, чего вы хотите. И самое главное, гораздо лучше понять, находитесь вы в соответствии с источником или нет. Вы либо принимаете здоровье, либо отказываетесь от него. И это не более, чем ваша мысленная установка, ваше настроение, ваши отношения и ваши постоянные мысли. «Лечить тело» на самом деле означает «лечить сознание». Это психосоматическое явление во всех своих проявлениях без исключений. Нет ничего такого, что нельзя было бы вновь повернуть к благу. Но вы должны принять окончательное решение, что измените свое мышление в позитивную сторону. Сейчас мы хотели бы сделать категорическое заявление. «Исцеление от любой болезни – это вопрос нескольких дней» если вы сумеете ослабить свое внимание к ней и предложить противоположную доминантную вибрацию, а время, которое понадобится для исцеления напрямую, зависит от того, насколько вы запутались в своих вибрациях, поскольку многие болезни могут гнездиться в вашем организме задолго до появления первых заметных проявлений. Болезнь — это продолжение негативных эмоций. Физическая боль – это всего лишь продолжение ваших эмоций. Фактически это одно и то же. На свете существует всего два вида эмоций. Те, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, и другие, из-за которых вы чувствуете себя плохо. Если смотреть глубже, то они означают либо соединение с потоком энергии, либо сопротивление ему. Болезнь или боль – это следствие ваших негативных эмоций, и если вы перестанете противодействовать потоку, они прекращают свое существование. Думали вы когда-нибудь о своем теле в позитивном направлении, чтобы сделать его таким, каким вы хотите? Нет. Но и каких-либо особых негативных мыслей у вас по этому поводу тоже не было. Если бы вы смогли научиться не думать о теле вообще, а вместо этого просто испытывали положительные эмоции, то смогли бы наконец вернуть своему телу естественное состояние здоровья. Вы можете жить, оставаясь здоровым, в счастье, радости и комфорте столько лет, сколько захотите. Ваши желания направляют к вам жизненную энергию. Люди не умирают от того, что приходит время. Они умирают, когда перестают позволять окружающей действительности стимулировать в себе новые желания. Единственная причина, которая приводит людей к смерти, состоит в том, что они прекратили принимать решение оставаться в этом физическом теле. Иначе говоря, они принимают решение вернуться в свою нефизическую форму. Вы можете оставаться в этом теле бесконечно. Неужели мы утверждаем, что вы можете достичь расцвета сил и оставаться в этом состоянии сколь угодно долго? Ответ будет... Разумеется, да. Причем это не означает, что по достижении расцвета сил вам надо броситься вниз головой в пропасть, чтобы навсегда остаться молодым. Это значит, что вы можете наслаждаться лучшими годами своей жизни так долго, как только захотите. Почему же тогда все происходит с точностью да наоборот? Потому что каждый из вас постоянно смотрит вокруг, и вибрации начинают соответствовать его наблюдениям. Так в чем же решение проблемы? Поменьше обращайте внимание на других людей. Больше представляйте себе то, что вам приятно. Повторяем, поменьше обращайте внимание на других людей. Больше представляйте себе то, что вам приятно. Делайте это до тех пор, пока фантазии не станут для вас наиболее привычными вибрациями. Вы можете оставаться в этом теле до тех пор, пока окружающий мир пробуждает вас новые жизнеутверждающие чистые желания. Вы можете быть тем, кто откроет в себе целый водоворот желаний, которые станут накапливать в вас жизненную силу. Другими словами, живите радостно, живите горячо и страстно, живите счастливо, и тогда вы сможете принять осознанное решение совершить переход в другое состояние. Каждая смерть ⁇ это личное решение. Наиболее распространенные причины перехода в нефизическое измерение состоит не в том, что в физической жизни человек несчастлив. Наоборот, это происходит не от несчастья, а от ощущения завершенности и удовлетворенности, когда человек начинает искать новое место, с которого можно было бы окинуть взглядом прошлое и будущее. Смерть — это уход сознания из физической жизни, как будто вы направляете свое внимание на нечто совершенно иное. Каждая смерть является следствием того, что вибрации сущности достигли своей наивысшей точки. Для этого правила не существует исключений. Никто, ни человек, ни животные не переходят в другое нефизическое состояние без своего согласия. Так что любую смерть можно назвать в какой-то степени самоубийством, потому что каждая смерть это личное решение. Вы Вечные сущности. Вы – проекция нефизического мира, и иногда он воплощается в физическую личность. Когда физическая личность завершает свое существование, происходит изменение сознания. Это можно проиллюстрировать следующей моделью. Вы сидите дома в своем кресле и вдруг решаете пойти в кино. Иногда вы уходите из кинотеатра, не дождавшись окончания фильма, но вы все время один и тот же, независимо от того, находитесь в кинотеатре или нет. Позвольте сообщить вам простое и надежное правило. Если вы полагаете, что поступать определенным образом правильно, и именно так и поступаете, то тем самым приносите себе огромную пользу. Если же вы полагаете, что совершать определенные действия нехорошо, но совершаете его, то наносите себе этим ущерб. Ничто не приносит столько вреда, как совершение действий, которые вы считаете плохими, поэтому советуем примириться с принятыми вами решениями и принять их так, как именно подобные противоречия являются причиной сопротивления в вибрациях. Твердо решите, чего вам хочется. Сфокусируйте на этом свое внимание и займите соответствующую эмоциональную позицию, и вы окажетесь именно там. Не существует причин для того, чтобы страдать и чувствовать себя несчастным ни по какому поводу.